И всем снова здорово ребят, с вами еще раз я Ванек, мы с вами продолжаем проходить бесконечное лето, концовку с самой роднимой девочкой из пионерлагеря лагеря Савенок. Короче, вот этого вот девочкой. Сет прошли, сет прошли, сет прошли, с этой сейчас. А потом, когда с ней пройдем, будет концовка за эту девочку, потом один... А, не, не, не, не, не, не, не, не, стоп. Для начала не с ней не с этой девочкой, а одиночную потом с ней и потом с другой девочкой, короче. Так это. сейчас. Совет games. Чувство позиции прекрасного и активно граждан с позиции иных правосудия. Ребят. Разработчики не несут за собой никаких прав там никаких правок никаких поправок и я тоже не несу за собой никаких и этот канал не хочет никого оскорбить там по какому по каким-нибудь там причинам по ригиозу, по причинам каких-нибудь третьих листов так так заправим сейчас день четвертый а вот и нет я склонен с ней согласиться. Да медное животное мне лучше. О, о, эти два образования. Так, лодочную станцию. Может, шульку захотелось собирать ткань воды. В крайнем случае, я найду там типа, халатный труп. Впрочем, до такого дойти не должно, кажется. я проходил по площади, как вдруг мне кто-то откликнул. Подожди, Сень, подожди. Алиса подошла и улыбнулась. Я сразу почувствовал подвох. Куда держишь? Шурик ищу. Саню. Санька, Ольга Дмитриевна попросила. Оля попросила. А как, а как интересно. Она, приз посмотрела мне в глаза, из-за чего я смутился и отвел взгляд. Да не то, что очень хотелось бы, но человек все же все-таки пропал, Ой, ребят, извиняюсь, так будет, наверное, лучше, видно вам. Ну, ну ты же не будешь тут панику из-за такой мелочи подать. Ты о чем? Пошло... прошло всего несколько часов, может загулял. Мы уже сами были в гостиной хотела тебя отомстить за что это действительно что я такого сделал эта девочка чтобы мне еще мстить за то что обграл меня в карты важно блин без сомнений ясно может быть мне стоит перед тобой извиниться и сильно спросил я да иди ты п... она хлопнула зашла в дверью так тут написано второй выбор не важен ну но... пофигу в лес идем Электроник? Нет. А, мой мой трова чисто чисто чисто. Виолетка. Можно Так. Мне кажется, на тебе смотрелось бы это прекрасно. Спасибо. Подивимось. Ну мы-то знаем, что она столовая отравилась. Воробный конфет. Да? Ну, нет. Э, да, не спрашивай. Да, да, есть уголь иду на диск, Если дать уголь. то <служивает> Юрий, тут просто, если не надо, мало ли, что ты. Тебе точно то Точно-точно? Тут можно съесть, тут можно есть, но вот едим. А, ну, мы, короче, сами эту... Далее. Она показала мою выступать сторону, тут вся же толпа уставилась на меня. Мысли о том, что такой маленькой бомбочкой памки не взорвать лучше ей... Лучше бы ей выбирать для своего теракта более подходящий объект. Сразу же вылетели у меня из головы. Она украла. Я тут ни при чем. Даже если бы, если я уверен, что Семен не стал бы участвовать в столь омерзительном акте. Да, да, именно. Подтвердил я. Не знаю, сколько бы она еще продолжила отчитывать Алису, но на площади выбежал электроник и закричал: Нашел, нашел! Все повернулись в сторону. В руках не держал ботинок. Вот. Электроник победоносный на тряпе... а вспомнил. Старлагие, стерла Так, с Алисой. А с тобой пойдет Бачевская. Ольга Дмитриевна словно угадал мои мысли. Это почему? А кто памятник взрывал? И ладно бы еще это. Кто пытался отклитать откли... откли... Семена? Она сказала таким образом, что Алиса не решилась возражать и доволен? Думала она, когда мы остались наезде и отстаем. А я тут причем. Нет, я ж цельбарки взорвала. А здесь взбырнула и отвернулась. Никуда я с тобой не пойду. Да ради бога. Вот так. Прекратно. Просто изумительный. Главное, надежный Джоник. Это спец артический. Ветер время после Ну можно может быть с да, вами поторвать. Но, а это не что мозгу так не хотелось. Однако я все же однако я то все же решил найти Мне не стоило интересоваться.. Где должен находиться старый лагерь на пушке леса меня догнала Алиса. стой я пойду с тобой а с чего это вдруг вы соизволили а измени изменить ее решение связыв я меньше знаешь лучше спишь огрызнулась она и протянул мне фонарик это было очень предусмотрительно если бы не алиса я не знаю чтобы я делал там один в темноте по рассказам электроника, старое здание построили сразу после войны. После войны сразу. Оно было похоже на один сад или барак. Я прибыл, эм, чем вмещал нынешний лагерь. Забросили его лет два назад. А не, ну это ночь, лес, совершенно не похож на дневной. Еще пару часов назад, это, что, всего, что это всего лишь казалось тем, большая рощица, где невозможно облудиться даже с Выяснить да, Однако, с спеянной деревья словно вырастали, кустарники внезапно занимали собой все свободное пространство, а такие широкие в светлое время тропинки превращались в заметные волны в темно-зеленом лесном океане. Общую картину довершали птицы. Зачкомы, звери, которые устраивали концерт. концерт, каждый со своим инструментом. Создавая вместе утиху кубить, но в то же время пугающую сихонию ногтю. Жим умеет, алиса много людей, а я позади стараюсь надеюсь, сильно не оставать. Она вела себя даже через чувство Совсем не примерно мне, каждый жорсткий рядом попряду, включится а вы на голову меня бьёшься и поясливо отглядываться по сторонам. Так, да. Конечно, было понятно, что опасаться тут нечего. Вряд ли окрестные леса тишают дикими животными, а людей, кроме как в лагере, в этом мире, похоже, вообще нет. Однако на уровне инстинктов я все равно ощущал страх и стараюсь идти как можно аккуратнее и быть как можно более внимательным. В конце концов, был бопбежи. Алиса внезапно завез. Так что я чуть не весь с нее. И куда дальше? Что? Ну, прямо, наверное. Ты уверен? Я прикинул направление. Казалось, мы шли куда надо. По крайней мере, туда, куда указала электроника. Здесь, значит, прямо, прямо, прямо, прямо. Однако без карты, GPS или у нас. навигации я бы, я бы не получился, даже за то, что все еще находится этой планете, где бы та, где бы она ни была. Мы не сворачивали, все шли все это время прямо. Электроник же и почему мы тогда все еще не вышли к этому старому лагерю? Откуда я знаю? Грубый тон Алиса уже начал выводить не из себя. Может мы заблудились вообще? С какой стати? Мы отошли всего на всего максимум на километр от лагеря. Ну и что? Она заметка покусила. А ничего. «Не нравится? Можешь возвращаться!» Алис некоторое время расстроенно смотрела на меня, потом резко поменялась на цель. «А вот и вернусь!» Она внезапно развернулась и водоросло шагала в сторону Алиы. «Вот и счастлива!» – просил ей вслед. Однако, возможно, Алиса все же была права, и не может быть, что вас здесь не лучшая идея, а «В Селезду?» «Прохладный ночью ветер, и я боюсь!» Возвращаться не ней это значит потерять лицо. Более того, согласиться с ней. Нет, на это я готов, почти не готов. Наверное, я мог разбежать тогда утра, если не Алиса. Ноги сами понесли мне в сторону, куда нужно. Через пару десятков метров я чуть не провалился в яму, успев по свой момент перепрыгнуть ее как Марио. А вот Алиса, похоже, не успела. Я только собираюсь поставить фонарь в темноту, как понял, что она забрала его с собой. Что ж, этого стоило ждать. Живая? Да. Занесся снизу ее придушенный голос. Ничего я сама. Да я не знаю, блин. Идиот. Я не замекал свет, а я подошел поближе и наклонился, чтобы рассмотреть, насколько там глубоко. Вниз, метра на три уходила узкая дыра, но у даже не было ничего видно. Помоги мне выбраться И невольно закричала Алиса. От дебил ты, я уже от меня. И как тебе это представляешь? Да не знаю как, придумай. Ты где то находишься хоть? Опиши. Тут туннель какой-то и туннель, туннель, странно. Спускайся давай. Ага, еще чего? Я лучше в лагерь заверю обкспелку. И чего? Я тут одна останусь ней что ли? Нахаятся в голосе Алиса заметно поубавился. Да, умирать-то никто не хочет. Но жить. А ты так там ну, вообще-то одна. Эй! Румская сначала она, и я направила лучше норя... на прямо мне в глаза. Ладно, не паникуй. А вось там тролли тебя не съедят. Тебя там тролли не съедят. А я быстро. Алиса что-то чайно орала снизу, чтобы ну, не разобрать. Однако не успели сделать пару шагов, как у меня под ногами поехала, и я начал стремительно проваливаться вниз. Рука ухватила за тонкий корень, который несколько затормозил падение. Ай. Однако под моим весом ломился и полетел вниз вместе со мной на... И вот мы даже с вами и... Ты живой? Я судом открыл один глаз, в который ударил тут же ударил яркий свет фонаря. Убери. Убери, Алиса. Алиса сидела рядом и взволнованно смотрела на меня. Ничего не сломал? Не знаю. Я пошевелил руками и ногами, как будто все в порядке. Да. Эх. Опять тот туннель. Правда, правда, правда, правда, правда. Учитывая стул, мне еще повезло, что вообще не разбился. Я дом встал и осмотрел место падения. Да. И диван, конечно, и камёр. Мы действительно находились в длинном коридоре, вдоль стен которого были протянуты какие-то провода, а под потолком висели лампы, закованные металлические держатели. Я бы сказал, что подсобный метро, но вряд ли пионер лагерь Савенок уже достиг такого уровня в развитии. Где? Не знаю, надо попытаться выбросить. Залезть по стену на первый, по на первый взгляд не представлялось возможно. Да и вообще было не очень понятно, как мы упасть с такой высоты, остались живыми. Высоты под 5 метров. Или 10. Ну что ж, придется искать выход в другом песне. Это как? Спросила Алиса. Сейчас на лице не осталось, если да, было надменность. Ну как, как? Может же здесь быть? Выход? Как он кверху? Наверное, ну куда идти? Хороший вопрос. Направиться в сторону лагеря, хотя бы туда, где он побил мои прикинь, был казалось разумным. Я не замечал. Там ничего особенного, похожего, ничего она, то из Значит, возможно, стоит против противоположность. Дай сюда. Я, грубо говоря, вырывал Алиса из канарика, направил его в свет, в темноту. Туда. Мы медно пробирались сквозь. Пробирались вперед, Алиса крепко жмал мою. Браво, браво, лево. Садины от падения болели сильно, но в голове ритмич бил тяжелый маятник, да и дрожащий свет фонаря, выхватывающий из темноты одни и те же бетонные стены не прибавил, не подбавлял уверенностью. Чёрт, ещё же Шурик! Что? Ну а зачем во мы вообще ночью в лес пёрлись? Чтоб Шурика искать. Ой, да забудь ты. Может он провалился? Может, он тоже провалился, как и мы. Конечно, Алиса была в чем-то права. Сейчас и самое подходящее время, чтобы заниматься вопросом. Если выберемся, если выберемся, придется, если не выберемся, придется нас самих искать. Однако я не мог просто так вытянуть эту мысль из головы. Как будто перед глазами стоял Шурик и укорично смотрел на нас. Осторожно, закричала Алиса. Я остановился на пол шаги относительно железных дверей сразу просто из глаза значок радиационной опасности значит мы вещи на себе подумал. значит мы помним бежим. да что такое слышно слышно а почему раньше не сказала откуда я знала откуда я знала что это важно ну, пожалуй да ладно я вся взялся лицо и, что весь ночи, начал давить повернуться, него, пытаясь повернуть. Заржавевший металл скрепил, но никак не хотел поддаваться. Помоги, что ли, Лиз? что стоишь? лист некоторое время колебалась, но потом крем схватил меня за ручку. За ручку и начала дергать на себя. Наконец-то все подлетелось до конца и дверь открылась. Мы оказались в комнате на случай, который может быть без ошибок. Бомба убежит Шкафы с противогазами, супой и супой камеры Различная аппаратура, котки и трубы для вентиляции Все было сделано для того, чтобы пережить яблево Ну или хотя бы пережить после первого удара Алиса еще крепче жала мою руку Что? Что-то... Что-то... Что-то... Да что что ладно... Ну что-то... Страшно... А чего тут боятся? то М? Чего? заброшенную бомбу вещи. Вроде тут в тьмах. Нам выход. Чего бояться -то, естественно? Вот эти мысли мне передернули. Я инстинктивно подошел ближе к колесе. Она ничего не сказала, лишь слегка покраснела и отвернулась. Ладно, в любом случае, что? Надо искать выход. Что? Ну вот еще одна дверь. Ну вот, еще одна дверь. Ну да, была точно такая же дверь, как та, через которую мы попали сюда. Однако, сколько я не пытался, она не поддавалась. Так, сейчас ссори, скузу, скузнула. Посмотрим, как он взял. Это на ВЛК, потому что скузу, сейчас скурил. Алиса, Алисандра, Алисандра. И пятый, все. Однако, сколько я не пытался, она не поддавалась. Это отверстие. Помощь. Ну, тут на заклинал. Я кинул себя там после чего-то, чего-нибудь, что могло сойти за рычаг. в зарычак. И вдали мы с ней познакомились. Отлично. Алис если понимаешь, посмотрел на меня. Сейчас моей ну, с помощью фонки не удалось. Ружка не изгинулась ни на сантиметр. Я бесил. Аккуратно затеяли кровать и не втаснули Придется идти назад но Мы же оттуда пришли Похоже Не вернулась Немного вернуло самообладание А с ним привычное нахальство Лисица Ты можешь остаться здесь Вода скупайки может ради может, радио еще работать. Она словно посмотрела на меня Но ничего не ответила Все тело ужасно болело я начал это понимать в итоге я не непокоя, расслабившись. На ноге сильный кровоточек, глубокий порез, Вся рука была в сальтинах, а в волосах запекалась, запекалась Ты-то нормально?» Спросила Алису, то ли держись, то ли действительно беспокоила за нее. Она ответила не сразу. Ну, как в такой ситуации может быть, может быть нормально? Я в таком в том плане, что. Я показал на свой порез на ноге. Нормально? Ой! вскрикнула Алиса. Надо срочно продезинфицировать. Не надо, жить буду. Нет, нет, нельзя так, вдруг заражение пойдет, а потом ногу отрежет. У моего дедного на войне отрезали. Алиса выгнала и правда обеспоконы, и я решил с ней не спорить. Ладно, но мы сейчас далековато от Медбунта. Ничего. она и принялась рыться в шкафах. Действительно, стоило ждать, чтобы у найдут какие-то средства первой помощи. И вскоре Алиса торжественно продемонстрировала мне аптечку. Не дергайся, постараюсь. Ватный тампон с йодом пошел прошел по ранее, словно раскаленный нож, заставив меня крепко расчистить зубы и зашпеть от боли. Ой, да ладно, как будто так больно. Больно. Сама попробуй. С остальными ранами было позже. И вскоре, и вскоре я стану погнать леопардами, а на коречниками пятками. Спасибо. Не подумай, чего, просто надо было обработать рану. Алис вырвнула и отвернулась. Да, да. Устал, сказал я, и рывком встал с кровати. Неожиданно, вот я нашел пошел мне на поезд. Ну что, пойдем? Алиса крепко держала мне за руку, идя ровно в шаг в шаг со мной. У меня есть, ребят, тут. Принц-кринц. <coughs> Сейчас. Будем. Сейчас. Серию нас зовут так. казалось бесконечным. Нам не удалось найти место падения ни через пять дней, не через 10 не через два Мы заблудились, спросила Алиса. Заблудиться можно вниз, ну, допустим. Я тут же вспомнил, что как раз, что мы, что это мы как раз успехом и провернули полчаса назад. Но еще, но чтобы еще больше напугать, я продолжу ты к вот, не заблудишься. Ну и куда мы выйдем? Похоже, мои слова не сильно успокоивали, успокаивали Алису. Выйдем куда-нибудь, всегда я сейчас. Вы... Всегда ли? Ну, конечно, ведь когда его строили, рабочих, когда то выпрызный Так. Так. Вот. Ну да, наверное. Ведь... Кажется, она изо всех сил старалась выведеть. как обычно, но ну, выходила в тусклом свете фонаря было видно, как тело Алисы из, из редко подраивает. А на лице застыло выражение крайнего напряжения. Ладно, пойдем дальше. Через пару минут я заметил си сиящую дыру достаточно большую, похожую, оказавшуюся от взрыва, в которой вполне можно было пролезть. А, а что там? Не знаю. Я наклонился и посадил вниз. Сразь меня какие-то Наверное, шахта. Алиса попросила, посмотрела на меня. Конечно, друг в можно легко чуть-чуть мне подсказывала, что дальше ничего хорошего нас ждет. Тупик или очередная закрытая дверь. Нет, Семен, там завалено все. Хотя, с другой стороны, рассчитывать на то, что выход может скафаться в шахте, было тоже глупо. Можно проверить. В крайнем случае, вернемся позволяет на потом. На лице появилась... Второе выражение, затем Александр вернулся с и тихо сказал. Как скажу. Мы действительно оказали шахте. В уносились давно заживевшие рейсы, по которым тогда... А, блин, нет, это самая Не вешать здесь внизу. Было страшнее, чем в катакомбе. Вешать скорее там, на котором царила постапокатика. А здесь внизу аккуратные истории средних. В любом случае, мне сильно захотелось убраться отсюда как можно быстрее. Алиса не сказала... Так, сейчас извиняюсь, ребятки. Мне тут звонят, написали. Так, Нет, карты я прошел. Так. Вот, шах. Сказал мне, что после того, как вы спустили шаг. Я шла рядом крепко сжимая мою руку, и я начал волноваться. Все в порядке. Нет, тихо сказала она. Ну, я понимаю, что в порядке мы не можем. Как удержится? Да. же, тем же сейчас тоном ответила Алиса. Ну это хорошо, потому что я тебе сказал, потому что у тебя еще крыша не едет. У тебя еще крыша поедет если у тебя крыша едет, то тушите свет потому что выход мы найдем обязательно найдем ну я тут смотрите, ребят, я тут нашел как эту шахту пройти поэтому будем сейчас делать так похоже она должна не витерна значит надо идти быстрее я попал в шахту, и через пару десятков метров мы оказались у развиты так и куда? Похоже, Алиса окончательно отключился в внешний мир, и ее уже не волновало то, что будет с нами, как то, как выбраться отсюда. Но ну, сейчас подумаем. Я не хочу на эту шахту потратить пол серии, и поэтому пройду ее идиотику. Направо или налево, а я заблудился. Я решил сделать засечку на стене, на случай если вернем сюда. Вскоре... На одной из, из балк красовался большой журнучий крест на царапных камер. Вот так, теперь можно идти дальше. А, ну, я не хочу тут бродить, опять же, как в с, с Леной и со Слави. не хочу тут бродить до миллиона, до скотяния ле. Поэтому я тут открыл прохождение, вот, ну, вот, смотри, на, на телефон. Потом налево, налево, налево. Мы вышли, не мы подобно с привала. Ну, это мы с вами читали И с Леной, и со Славей, И с Ульяной, когда даже играли Так, два раза влево Потом один раз направо Один раз налево Так, один раз налево Потом два раза направо Направо Направо Два раза налево Влево Влево еще один раз налево. Похоже, еще одна разюк. Ну, налево. Похоже, еще одна разюк. Налево. Похоже, разюк налево. Ну, тут, собственно, направо делаем. Зачервным поворотом. А, ну, блин, ну, тут ум корочный вариант, поэтому мы с вами еще не с зачервным поворотом свет сеть фонаря я раздела деревянную дверь. Ну, вот уже что-то. Лист немного оживился. Конечно. Хотя, если честно, я, бы соверш... я был совершенно не уверен, что за эту дверь раскрывается их. Да. В любом случае, выбор то не было особо. Я синдернул за ручку. Ленка, дура. День. Фар... Фаллау... Фаркна... Фар... Фаллаут, да. Девять. Чёртова дюжина. за заев, это знаешь, что хотя бы, что из пещер, этих пещер существует в их... Я проводил фонаря по концу комнаты и в дальнем углу увидел, вы не поверьте кого, Шурика! Саню! Скоро, тебя в три погибели и присущивайся всем телом. Так, Шурик! Кто? Кто это? Зальптал он. Шурик, у тебя всю ночь еще, а ты тут сидишь. А ну, вставай немедленно, блин, пошли. Да, я не пойду. Начал он тихо, но с каждым его словом его тонусом приходил на Никуда. Я. Не. Пойду. Никуда я с вами не пойду. Вы не существуете, вас вообще здесь нет. Это галлюцинации. Антинаучно. Да, антинаучно. Что значит вас нет? Вот мы тебя пришли искать. Вообще-то. Алиса все это время стояла молча, но сейчас опустила в мою руку и сделала несколько шагов по направлению «Ты куда?» Тихо спросил ты куда? Она оставилась на мгновение, но словно «не слышу меня» направилась дальше. Наконец, приблизившись, по пионеров пионера, вплотную Алиса в залепила ему хлестку по Да я на месте Алиса не пощёчина ему зарядила, а удар... И удар головой. Да мы... Мы чуть не убились, пока тебя искали. Лес-то в черту ночной, бомбубежщи, шахты какие-то. Я все в синяках из-за тебя. А ты-то тут само... самогон обился и поймал с готином. Шурика не смотрел на нее. Ну-ка, вставай и пошли быстро. В лагерь? Нет. Тихо зажитал Нет. Где-то глубоко вот, на краю сознания прогловался, что сейчас случится нечто плохое. Так бывает причутся, или интуиция, или просто анализ ситуации поза, в которой сделал Шурик в выражении его лица на его возможные де дальнейшие действия. А может быть, и я не вместе? Я ведь не скалисся, но Света дешевно запрыгнул по комнате на секунду, выкатываясь на тратник за вкураженный перемаски. Но я уже вам покарматуриваю, и опоздая в этом новинке, я обязательно размажу. Все произошло как позднее. Далеко от этих девочек. Буд. Буд... Буд... Буд... Удар. А пока в фонаре. Мне понадобилось много времени, чтобы выйти себя. Ты... Тоже. Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты поэтому у меня остались Вы меня не заберете! Не заберете! Я с неожиданным удалялся. Эй, да собрался! А ну-ка, вернуться быстро! Не заберете! Началось сгать. Не вот заберете! Боже урод! Я попробовал на ощупь разобрать фонарь, но это было бесполезно. Шурик арматуренный практически пополам разбил его. И только тогда я вспомнил про Алису. Ты в порядке? Лишь тихий вслип, и в ту же секунду я почувствовал, как она крепко прижималась ко мне, обхватив руками. Ладно, ладно, все хорошо. Конечно, ничего хорошего, но нужно, чтобы она успокоилась, иначе меня там, иначе нам точно не выбраться отсюда. Я аккуратно поглазил ее по голове. Интересно, плачащая Алиса, это смешно. Наверное, при других обстоятельствах страшно. Это нормально, мне тоже. Я про себя отметил, я про себя отметил такое резкое, неожиданное преображение Алисы. Хотя в такой ситуации испугается и любой. Тем более, она девочка. Но почему тогда боюсь я? Не боюсь я? Нет, не так. Почему я сохраняю возможность рассуждать здраво? Может быть потому, что мне приходится беспокоиться не только о себе. Ладно, в любом случае, надо как-то выбираться. Подожди, сейчас... Тихо, э... сказала Алиса и комната. Здесь тусклым светом зажигалки. А, не, помните с Ленкой, когда мы заходили здесь, это... Красная... Это, как вот там... Ну, короче, еще ей машут, когда... Ну, это, ну, помнишь, блин, ну, помнишь... Откуда? Памятник. Она как-то беззлобно улыбнулась и протянула зажигалку мне. Ладно, допустим. Я бы окинул помещение взглядом в поиск чего-то, что могло бы было использоваться как факел. На полу нашлись какие-то странные тряпки, палка в одной из бутылок. Вот, кстати, а палочная бутылка. Бутылка палочная, говорю. Немного жидкости по запаху напоминающий технический спирт, а это я не так делаю. А не, вот, вот палка, как бы то ни было, через минуту я уже держал в руках чудо, худо, бедно, горящее нечто. Не знаю, сколько он продержится, поэтому придется идти быстро. А куда? Алис, похоже немного пришла в себя. Пойдем назад, хотя бы до бомбы бомбоубежища. Там, по крайней мере, есть свет. Она молча кивнула и взяла меня за руку. Благо на этот раз я знал, факел горел плохо. Приходилось его поджигать заново, каждую минуту. Я уже про... А уж про долговечность тряпки, составляющей эту основу, и говорить не приходилось. Я все больше боялся, что мы останемся в темноте, в этой шахте. На зажигалку особо рассчитывать не стоило. Однако до дыры, ведущей наверх был, мы добрались довольно быстро. Видимо, я же все же запомнил дорогу. Выбрались с трудом. Приходилось карабкаться практически на ощупь. Нашли, Шурика, а куда дальше? Отдышавшись спросила Алиса. В смысле? Ну, в ту комнату с кроватями и шкафами, наверх. А в какую она сторону? Я уже было открыл рот, а, но потом понял, что не имею сам, сам не имею ни малейшего представления. Да вы назад туда идите! За Семён дыра со всех сторон. Дыра со всех сторон казалась одинаковая, как стены пол и потолок. А значит, не было никакой возможности точно установить направление. <coughs> точно установить направление не было. Ну, не знаешь, груз спросил Алиса и сел на землю. Не имею ни малейшего понятия, нет. Тот тихо ответил. Я погасил факел, чтобы не сжигать его попусту, и пристроился рядом с ним. Значит, мы тут умрем. Она положила голову мне на плечо. Голос Алисы звучал ровно. Может даже сказать спокойно. Но чувствовалось, как ее тело дрожит. То ли от холода, то ли от страха, то ли всего. Вместе. Да ну, глупость, Неприятная ситуация. Конечно, не то, что прямо умрем, Утром за нами придут Ольга Дмитриевна с милицией. Ну и... Хотелось бы самому в это верить. Хотелось бы верить, но верится с трудом. Так, сейчас. Хорошо. Угу. Да. Не знаю, сколько мы еще просидели. Сколько мы просидели. Так. Я боялся идти вперед или назад, боялся выбрать ведь файт фай, фай, фай, а точно не хватит на то, чтобы вернуться. А оказаться в полном темноте еще хуже, чем ждать спасения здесь. Так у нас хотя бы будет немного свет на крайняк. Вдалеке послышите какой-то шум. Вот он, наверное, и тот самый случай. В шуме я безошибочно определил, я лязг за заусловку. Вставай! Я рывком поднял Алису с земли и трясущимися руками зажег фаль. Что? Испугно спросила Алиса. Не знаю, но там кто-то есть, придется бежать. По правде говоря, я не был уверен, что это хорошая идея, вдруг там безумно шумы. И ведь это самое меньшее из всех возможностей. Однако выбора не оставалось. Камни легли и телись под ноги. Я а отчаянно старался не упасть, вытягивая руку с файлом как можно дальше вперед. А второй буквально таща за собой Алису. Она бежала молча, лишь тяжело, дыш и лишь тяжело дышала. Мне отчаянно хотелось оглянуться на нее, но не было ни сил, ни времени, ни... Наконец-то прийти, огромная дверь, и я прыжком заскочил в бамбук отбиваться от возможных противников. Однако каком-то была пуста. Я бежал шар по ней глазами, не стараясь в углах разглядеть тыс, да врагов, шурика. Не чистую силу, но все было таким же, как и в первый раз, когда мы здесь, когда мы здесь Раньше тут вторая дверь, она была открыта. Значит, здесь кто-то проходил же случай, сказал я. Хотя, что в этом хорошего? Ничего же не хорошего нет. Кто? Кто? Не знаю. Журик может быть. Саня. Саня! Саня! А может быть это реально не Журик, а это это.. это, как это? Он.. как. как. Ну, как он смог ее открыть? Может быть, это Юля вообще? Да какая сейчас разница? Пойдем, пойдем. За дверью оказался еще один коридор, медленно поднимающийся вверх. Иначе мы приближаемся к поверхности. И действительно, через пару сотен метров я на, на лестницу, убираюсь, под потолком не пошёл Открыть его Открытие не составило особо труда. А, что там? Наверняка лучше, чем здесь. Пойдем. Я вылез и оказался в полураке. А, это... Тогда да, мы... Ребята, с вами со Слави, с Леной ходили, и сульяны, кстати, ходили в лагерь, заброшены по пути А, сейчас мы по пути Б. Я помог Алисе выбраться, и мы буквально выскочили наружу. Выход из подземелья оказался в каком-то старом здании. Туповидно вам, знаете, то ли деса, то ли школу, это старый лагерь. Это, наверное, старый лагерь. Алиса села на качели и вытерла тыльной стороны ладони под пыльца. Наверное, значит мы все-таки его нашли. Я невольно улыбнулся. Не вижу ничего смешного. Она нахмурилась и недовольна на было. Короче говоря, стал, стал такой же, как обычно. Что ж тут что ж что? Тут уже не страшно хотя бы. А, да, мне тогда. Да мне тогда не было страшно. Ну-ну, посмотрим на твое лицо, когда ты увидишь мои видеозаписи мои.. Свое испуганное лицо. Да. Ради бола. Я был зол. Это действительно обидите на Алису. Если бы не я, она бы до сих пор там и сидела. В шахте этой проклятой. Ты куда? Уже менее уверенно спросила она, когда я развернулся и медленно направился в сторону лагеря. Назад. Эй! Алиса тут же подскочила и зашагала рядом. И подхватила меня завтра. Мне на секунду захотел сказать... Какую-нибудь гадость, но вступать в черную словескую палку я был просто не готов. Да и не хотел. Мы удивительно быстро нашли трубу, тропу, по которой шли. Даже те ямы, в которые провалились. И ведь нам оставалось досар в лагерь против всего какие то пару сотен метров. На площади я остановился и повернулся к Алисе. Алиса. Ладно. Ладно. Она выглядела неуверенно и даже немного смущенно. Тогда угу. где-то в глубине души мне хотелось наорать на нее, отругать, может быть, обматерить даже. С другой стороны, провести души спасательную беседу. Но в итоге я просто промолчал, развернулся и медленно направился в сторону домика вожатой. Однако что-то упорно наршало ночную тижню. Я прислушался и понял, что это храп. Шурика, который мирно, блин, спал на скамейке, блин. Эй, крикнул я Алиси, который еще не успел далеко уйти. Ну-ка вставай. Шурик медленно пришел в себя и, не понимаешь, посмотрел на нас. У него такой взгляд смотришка, блин, как будто. А что, уже утро? Утро? Да, утро. Утро? Да, утро. Иногда мысль работает медленнее действий. Конечно, сначала идет импульс мозгу, по нейронам, ном проходит то-то, -то, давая команду телу. Но, наверное, не считает процесс бывает до конца осознанным Именно поэтому моя рука на автомате поднялась и быстро влетела Шурик под дых. И только потом я осознал, что сделал. Он закажется... Пытаюсь понять дыхание. Пытаюсь поймать дыхание. Искручится на скамейке. Что-то там учудил? Мне стало немного стыдно. Может быть, стол, может не стол, так грубо. Ты, ты о чем? Шурик со страхом в глазах смотрел на меня. В шахте. В какой шахте? Он, Он недомятоно пос... повертел головой. И почему я тут? И почему вы тут? Ты что, прикалываешься, мне? В разговор вмешалась Алиса. Спасибо, Алиса. Ты меня чуть не убил там. А теперь будешь притворять, что ничего не было, значит? Я бы уже на самом-то деле на месте смена Шурик бы... Пфф, пфф, откостылял бы его. А чего не было? Ты правда не помнишь? Нет. А что последнее помнишь? Шурик напрягся. Ну, утром я пошел в старый лагерь, там на можно найти детали для робота и... И... И все, даже не помню. А проснулся я уже здесь. Я тяжело вздохнул и отвернулся. Ладно, спокойной ночи меня, Шурик Типенов. Эй, ты куда? Я не обращал внимания на Алису и быстро пошел к домику Ольги Дмитриевны. Она. Она же о чем-то ругала Шуриком, но я не слушал. Я сел рядом на наши Сидел на и смотрел на свет. О, большая медведь, здорово! Сегодня ночью они казались ярче, чем обычно. Может быть потому, что еще недавно моими в моем медицинском сочи света был фонарь, а потом файкер. Звезды ярче фонаря, тем более файкер. Многие звезды наверное, даже ярче солнца, только, только одно, только одно, но недалеко. А зачем ты живешь? И зачем ты живешь? Спросил я, не обращаюсь. Я сам еще недавно был в такой же ситуации. Впрочем, я сейчас не. И что уж, и что уж, у меня тоже амниезия, что не... так зачем пошла. Впрочем, наверное, ей так же ответ, ведь про чему-то не лег спать, а ждал ее здесь. Я встала и собралась уходить уже. Если ты думаешь, что я снусь, то не стоит, Все в порядке. Я и не буду. Я не буду, согласились. Ну, хорошо тогда. Ладно. Угу. Тогда... Да иди уже, пока, безусловно сказал я и махну рукой. руку. Пойду, когда посчитаю нужным. То есть сейчас ты не считаешь нужным это. Считаю что тебя останавливает? Дебил! Алиса топнула ногой и быстро направил скорочка и пожалуй. Я тяжело с тобой. И встал. Голова от усталась кружился ужасно. Хорошо, хоть любите не успел, значит, придется вернее объясняться. Нет, придется, Семён. Ты сейчас откроешь дом, дверь, в домик, и. Однако все оказалось не так просто. Пожада сиял пострелять. Ян готовилась к долгой беседе Или скорее к разбор полета не изволишь объясниться А что такого? Вы же не против, когда мы собирались Идти на, на поиски Шурка И как? Нашли? Показалось, что сейчас ей куда больше Интересует то, почему я предпозднился А не судьба потерявшихся пионера. Да, нашли Кстати, а почему вы тут В темноте стоите и на меня зырьте Глаза позырьте в темноте я говорю, почему? Потому что пора спать. Я был с ней согласен, как никогда. Хоть и немного удивился. Я... Такой резко смене настроение. Ой, извините, у меня ж ком тут же. Кое-как-то в своей постели я упал, не раздеваясь. Тут обычно кадилка, короче. Извиняюсь. Тут. Все же Алиса. Алиса. Я уже не стал, что о ней думать. И почему и не потому, что она вела себя как-то странно. Нет, как раз наоборот. Все ее поведение было весьма логичным и объяснимым. Даже то, что она пришла поблагодарить. В моих мыслях Алиса занимала куда больше места, чем все, что случилось в своей Хотя если разобраться, в этом не было ничего всё естественного. Неприятно, в принципе. Бугать, неприятно, да. Пугачи, даже страшно. Пугачи, даже страшно, да. Что-то Что-то, имеющее отношение к моему попаданию сюда. Вряд ли. С этими мыслями я заснул. День пятый. А тут обычно Ульянка, ну и Мы бежали. Бежали с последних сил. Ребят, а на дне пятом я предлагаю вам на сегодня закончить прохождение бесконечного лета. Потому что у нас еще Мику. Одиночная одиночная концовка Семена. Концовка с Мику. И концовка... Еще так. Так, концовка Семена. Концовка Мику. И концовка Юли еще. Ууу, это много. Ладно, пока, ребят. Давайте, ребята, короче, до следующих встреч в бесконечном лете. Пока-пока. Мы с вами прошли уже тот странный, сраный лагерь заброшенный. И давайте всем симулятор Димаскова играть не будем. И давайте всем пока-пока. 50 минут кабуши.